Какое приложение придет на смену Инстаграму? В любом случае, крупные блогеры сейчас получат заказы на рекламу этой социальной сети, и они перейдут туда. Когда вышел первый учебник географии? Отдел рукописей и редких книг Казанского университета хранит в своих стенах «Атлас». Всем привет! В эфире Универ Ньюс, а в студии Элина Шепелева. Согласно приказу науки, с 22 марта Дмитрий Таюрский становится исполняющим обязанности ректора Казанского федерального университета. Напомним, ранее его должность звучала как временно исполняющий обязанности ректора. С Эльшатом Гафуровым, ранее занимавшим должность ректора университета, трудовой договор расторгнут с 21 марта 2022 года. Замещение продолжается. На смену заблокированному Инстаграм в апреле будет запущен отечественный аналог. Насколько эта идея удачна в глазах российских пользователей, узнаете в следующем сюжете.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 Глава Министерства науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков встретился сегодня с ректорами российских вузов. Встреча прошла в очном формате на площадке ведомства в Москве. Мероприятие также приняло участие в РИО ректора Казанского федерального университета Дмитрий Таюрский. В ходе совещания обсуждались вопросы, касающиеся работы университетов в новых условиях. В частности, речь шла об организации учебного процесса в постмонименный -мин период в содействии российским иностранным студентам международной деятельности вузов – также в рамках рабочего визита Дмитрия Таюрского в Москву Казанский федеральный университет выступил с инициативой об увеличении часов преподавания истории отечества на непрофильных специальностях в вузах. Инициатива в Рио ректора КФУ Дмитрия Таюрского и отделение Российского исторического общества в Республике Татарстан была озвучена председателем правления Константином Могилевским на первом заседании Экспертного совета по развитию исторического образования при биноборной науке России. 43 студента КФУ отмечены стипендии правительства России. Стипендия правительства РФ на второй семестр 2021-2022 учебного года назначается с 1 февраля по 31 августа в ежемесячном размере 5000 рублей. В прямом эфире Универ ТВ продолжаются трансляции спортивных событий чемпионатов ССК. Соревнования многих видов спорта уже завершились и были определены победители. В ближайшее время зрителям остается наблюдать и поддерживать сборную по мужскому и женскому мини-футболу, соревнования которых нам еще только предстоят. Напомним, трансляции вы можете посмотреть в социальных сетях нашего телеканала. Когда вышел первый учебник географии? И какие материалы на эту тему хранятся в отделе рукописи и редких книг КФУ? Смотрите в нашем сюжете. Первый учебник географии был издан еще во времена правления Петра I и назывался «География или краткое земного круга описания».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 5 часть индийская, переисполненная богатством великим и шестая, принадлежащая шаху персидскому. Амир Ахтямов, Амир Юлдашев, Универньюз. На этом все. В студии была Элина Шепелева. Сюжеты из выпуска ты можешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч!